Однажды помог одной семьей, замечательно, где он комфинирует мужчины и женщины между собой, потому что он тоже великий, и у них все время были скандалы. Но, не кто не хочет заботиться, тот я ей сказал, знаешь что, приходи это делать, потому что Виктор, короче, принес всегда. Понятно. И, Хорошо. И это очень пошло в а какой-то степени, продавал? но, не но, нельзя, но, но в ее контексте до нее так сильно это дошло, она так застопорилась от неожиданного вот этого Может, предложения нет, вообще. Ресурсы. Конечно. Я она репетиции. так заткнулась, и вдруг она поняла, что этим она никогда. Даже самый длинный, короче, самый короткий. И до нее это дошло, и вдруг она по-другому посмотрела на мужа вообще, что он другой. Так Книги сковорода. про Марс и Венеру не помогали, да, а ссор. вот это помогла. Простая вот эта вещь, что не играй в мужские игры, не получится. А что там говорится про графологов? Да. Про графологов? Где там? Пожалуйста. Ну вот у вас так говорите, вот такие вещи. А, в смысле, в таком же контексте про графолог? Конечно. Мне вот просто интересно. А, вы графолог? Я графолог. Если вы посмотрели на визитки, вы, конечно... Но, в любом случае, мужская роспись. Она более широка в силу другой конфигурации Я могу аппарата. с вами поспорить насчет широты Вот поверьте мне. Насчет широты Извините. Я прошу извинения за такой вот, вот такой комеди-клап почти. Так, убираем. Да. Брэк? Брэк. Кстати, ваша визитка. Ручку можно взять? Можно, можно. Можно, можно. Вы хотите расписаться? Да. Вот, держите. расписаться. И вы сделайте счет со мной, да? Но... Да, я бы, если Ой, вы захотите, я буду ну... долго и все. А я, мне кажется, на вас... Раньше но так как много приходилось вот это делать, делать, делать, то я просто однажды вот брал, вот оно вот так стало. Просто вот так. Так стало, ну, но я думаю, это просто Величенный вариант того что мы могли бы здесь увидеть дабы доказать что все-таки подпись больше скажите мне что-нибудь мастер что-нибудь наверное во-первых да да это ваша визит да моя визиточка вы обращаетесь моя визиточка оранжевая так что обращайтесь вот будут. да не забудьте я с лицом заметьте я сказал чтобы не конкуренты да я тоже запомню да, Ирина, Бухарева, Верно, верно. На утро, да, конечно. Уважаю, да, да потому Спасибо. что бывает часто. Да. Вот это. У меня самого склоняют меня, поэтому и детей моих, и поэтому по а -а -а. диагностике. Mm -hmm. Да, замечательно, На сайт зайду. Заходите а -а -а. обязательно, можете mm -hmm. прямо через QR-код на резиночке. Скажите мне что-нибудь, А, к сожалению, этого нет. Я сказала. Кто-нибудь. Вы это мне что Нет, не, не обязательно, я немножко нарцисс, нарцисс. поэтому мне как И бы не надо, по сказать. этим я не могу вам сказать, насколько Хорошо, хорошо, я просто надо. Подложите напишу. под еще пару Фамилия. Вот посмотрите, например, вот сегодня мне давали почерк. Вам нужен текст. Конечно. Тоже да. работает по-подписи. Хотя бы, да. да. В своих плотнотах также да, же просто пишите? Да. И на сколько времени вам плотнотить хватает? На мало. Не да, не брезжим. Мою фоткость понимаешь, но только я. Это не всегда. Mm. А вы такой сильный. Восприятие. Спречивая да. Я не пропускаю, я вот здесь Запрещаете очень много, субъя. через запреты эти. А что запреты, покажи мне запреты. Вот, они, меня, внизу, а, вот эти треугольнички мне вот не А вот эти запреты. треугольнички ну, если... Не знаю, как тренер, но здесь. Тен, А что за запреты, что Изначально, вы? Изначально, если я сейчас отброшу все то, что вы здесь попытались наприкалываться, здесь получится абсолютно другой коучер, и вы сами это знаете. Поэтому обмануть меня это. Неважно. Не важно. Не вариант. Писал, я писал, как я обычно пишу у себя Там Да, вышло, если мы говорим о... по технологии, то у вас этика. Я, Я да, Все-таки есть и гердакты, и ниточки. Хорошо. Вы в Москве? Да, мы в Москве. Чудесно. А вы, девушка, которая все записывает и думает, скажите, что-нибудь, у и прекрасное. Я учусь у своего дорогого учителя Ирины <с <с Бухаревой. У вас тоже есть такая вещь, как визитка. Я попрошу девочек спросить, его, узнать, что они, думаю, это очень прочитальный журнал. Обязательно. Вы потом наберете, я так понимаю? Да, конечно. Хорошо. Хорошо. Читайте вы... про графологию Хорошо. потом. Красиво вы умеете сначала глазами, потом плечами им. Хорошо. Очень я до... я долго училась, у да. меня был хороший коуч, попрошу заметить, я долго училась. Я долго училась, а кто вам Близкий человек? Да не скажем, пусть это останется. Да, согласен, Не вещи у женщин вообще должно быть больше тачки. Конечно, конечно. Если у вас позиция доминантности, у нас позиция более таинственная. Да, иначе, каша выжила. выжить? Да, визит. а зачем визит выжить? Идти, Нет, визитки. Не важно. Не созрела. Созрели. Очень созрелая. <связать> Спасибо, Спасибо за удачи Спасибо, удачи вам, всего доброго. Спасибо, До встречи. Свидания. До свидания.